всем привет сегодня будем замораживать вишни без косточек на зиму для этого нам понадобится вишни и булавочка такая вот для удаления косточек из вишни еще удалять косточки можно разными способами смотрите по ссылке берем досточку которая по размеру поместится в нашу камеру для быстрой заморозки Накрываем ее пищевой пленкой, чтобы не испачкать сок. Отставляем ее в сторонку. Берем наш вишник. Какую-нибудь мисочку для косточек. Теперь берем булавочку и собственно извлекаем косточки берем вишенку и вот здесь где был костик вставляем туда булавочку стороной которая не там где застегивается а вот здесь где кружочек косточку вытащили а вишенку вот так и ставим на досточку дырочкой кверху чтобы не вытекал сок Вот косточки из вишен я удалила и разложила вишенки на расстоянии друг от друга теперь отправляю их в камеру быстрой заморозки замораживать будем до полного затвердевания прошла ночь с того времени как я поставил лишнюю морозилку вот так они хорошо уже замерзли будем их расфасовывать в пакетик вот такие у нас вишенки целенькие красивые благодаря тому что дырочка только сверху весь сок остался в вишне и вишни сохранили всю свою полезность все витамины остались в нашей вишенки поскольку мы использовали камеру быстрой заморозки так как все вишни отдельно у нас друг от друга лежали они сохранили свою форму и теперь мы их будем пересыпать в пакетик вот такие у меня пакетики есть специальные для замороженных продуктов. Если нету такого пакетика, можно самый обычный взять пакетик, сложить туда вишенки и завязать плотно. Поскольку вишен у меня на досточке поместилось немного, я их подкладываю все в один пакетик быстренько перекладываем чтобы они не успели размерзнуться лишние у меня уже все в пакете теперь я вот так вот разравниваем чтобы было удобнее хранить в морозилке меньше места когда не занимаю и застегиваю плотно вот этот зажимчик на пакете Всё. вот такие вот у нас вишенки удобно хранить они в один рядочек хорошо замороженные переношу в морозилку и буду использовать для всевозможных пирожков, вареников. Очень удобная такая начинка. Вот и все. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Пусть вам будет вкусно.